Здравствуйте, я Игорь Черноусов. Приветствую вас на своем YouTube-канале. Я продолжаю записывать видео из серии автоматизации Facebook. Это очередное видео. Все ранее записанные ролики вы можете найти на моем YouTube-канале в разделе «Плейлисты», который доступен с главной страницы канала. Все ролики хранятся в плейлисте, который называется «Автоматизация Facebook. Скрипты для Facebook». Здесь вы найдете достаточно много полезной информации по скриптам для Facebook. Я очень рекомендую то есть настоятельно рекомендую всем, кто только начинает использовать скрипты iMacros, посмотреть в первую очередь видео, которое называется «Зачем нужны профили Mozilla? Как правильно настроить прокси и iMacros?». То есть это видео является как бы стартовым для тех, кто хочет начать пользоваться скриптами iMacros для любой социальной сети. Информация универсальна. По Facebook мне осталось записать ну, минимум два видео по скриптам, которые работают с, др... с заявками по друзьям и о скрипте, который ну, наиболее популярен. Скрипт, который постит по группам, раскидывает текст со ссылкой кликабельной и прикрепляет к этому посту картиночку. Все это в ближайшее время появится на моем YouTube-канале. Смотрите, Значит, все скрипты я разбил по группам, по два скрипта, и любую из этих групп вы можете для себя купить. Два скрипта стоят 250 рублей. В этом видео я расскажу о скрипте, которым пользуюсь регулярно, постоянно, причем использую в своем основном аккаунте на Фейсбуке. Я расскажу о скрипте, который делает лайки на посты друзей. Если вы зададитесь вопросом, Зачем лайкать посты друзей, значит, вы не так глубоко знаете принципы работы социальной сети Facebook. Вот Многие прекрасно понимают, зачем, например, лайкать страницы, посты своих потенциальных друзей. То есть, этим самым вы привлекаете внимание к своей страничке и, скорее всего, вам ответят тем же. К вам будут заходить на страничку, добавляться в друзья и так далее. Это стандартный прием, который используется во всех социальных сетях, для того чтобы вот так вот грамотно продвигать свой профиль делайте что то хорошее другим и скорее всего ответят и вам тем же кстати скрипт о котором я буду рассказывать может спокойненько делать и эту операцию то есть ему все равно по большому счету какие странички проходить на каких страницах нажимать лайк на посты главное чтобы ссылки на эти страницы были собраны в текстовом файле. Но зачем же лайкать именно друзей? Дело в том, что Facebook очень логичная социальная сеть. То есть если вы заходите в Facebook и выполняете ну, вот такие типичные действия, которыми ограничиваются многие. То есть зашли, там, подтвердили заявки в друзья, щелкнули, добавили еще каких-то себе друзей, раскидали спам по группам и все на этом работа в Фейсбуке закончена. То есть ваши друзья вот в этом аккаунте в количестве 3600 человек у вас по большому счету висят для галочки. То есть вы никаким образом с этими друзьями не общаете, то есть вы не заходите на их странички, не комментируете, не пишете им какие-то личные сообщения. То есть вам что делают ваши друзья в Фейсбуке как бы мало интересно. Поэтому какой логический вывод напрашивается, что если вам не интересно действия Ваших друзей значит и им тоже не будут интересно то что делаете вы у себя на странице поэтому когда вы выкладываете какой то пост на своей странице если вы думаете что ваши друзья увидят этот пост у себя в новостях то вы глубоко заблуждаете, потому что эти посты будут просто показываться только вашем профи поэтому с друзьями нужно дружить необходимо проявлять какую то активность на странице ваших друзей и тогда увеличивается вероятность того что ваш пост у себя в новостной ленте увидят ваши друзья. Если вы работаете только в одном фейсбуке, то в принципе такую активность можно реализовать но все таки обойти там 4 5 тысяч своих друзей в фейсбуке руками это крайне сложно только поэтому я использую вот этот вот классный скрипт который за меня выполняет рутинную работу то есть этот скрипт заходит на страницы моих друзей находится там какое то время и лайкает один из первых трех постов на страничке на которые он зашел правда иногда он ошибается он нажимает на кнопочку нравится на рекламе иногда вообще ничего не нажимает но в большинстве случаев скрипт нажимает правильные кнопки то есть нажимает кнопки нравится на постах на страничке друга для того чтобы этот скрипт начал работать ему необходимо передать список текстовый файл с ссылками на страницы ваших друзей этот файл сформировать вы конечно можете это сделать руками например скопировать ссылку на нужные страницы нужных вам людей или на ваших потенциальных как я уже говорил друзей то есть без разницы главное чтобы был Текстовый файл со списком страниц, на которые скрипту необходимо переходить. Для того, чтобы собрать именно друзей, именно ваших друзей из профиля, я использую технический скрипт, который называется «Парсер друзей». Он очень простой, и я покажу, как он работает. Этот скрипт входит в комплект или в пару к скрипту «Лайки на посты друзей». И оба эти скрипта вместе стоят всего лишь 250 рублей. Если интересно, пишите все мои ссылочки в описании к этому видео. Итак, как же собираются друзья? Значит, нажимаем на ссылочку друзья вашего профиля. И вот этот вот списочек, друзей, необходимо открыть. Вот это, конечно, занимает очень много времени, потому что сам скрипт не может открывать список. То есть необходимо двигаться вниз до тех пор, пока список не откроется полностью, пока весь списочек не подгрузится. Есть, если вы этого не сделаете, скрипт соберет только тех друзей, которые находятся вот на открытой развернутой страничке. У меня здесь в профиле много друзей, я не буду его открывать до конца, но надеюсь принцип вам понять. Итак, страница с друзьями открыта полностью, все количество друзей отображено. В поле все друзья 3690 человек. Выбираем скрипт парсер друзей, в поле количество повторений пишем 3600 690 то есть я например хочу собрать всех друзей и нажимаю на кнопочку воспроизвести так как я список раскрыл не полностью и для того чтобы показать что скрипт работает я соберу ну например первую сотню человек из этого списка нажимаю на кнопочку воспроизвести цикл скрипт работает достаточно быстро вы видите что он выделяет такими синенькими квадратиками людей по которым он проходит и копирует ссылки на их профили. В поле текущие вы видите, сколько уже человек собрано. Вот собрал 100 человек и цикл закончился. Куда помещаются результаты работы этого скрипта? Но если вы смотрели первое видео, то вы уже знаете. То есть результаты помещаются в папку документы, папку iMacros и в папку DataLoad. В этой папке скрипт создает два файла. Имена и номера. Это ссылки на страницы ваших друзей, но в файле имена собраны пользовательские ссылки, которые заканчиваются вот такими красивыми буквенными обозначениями страниц, если человек, конечно, это сделал. А в поле номера те же самые, но только вот с циферками с ID. Скрипт лайки по друзьям работает с любым из этих файлов, но первоначально его необходимо обработать. Обработка осуществляется точно так же, как для файла с, со списком групп. То есть необходимо убрать вот эти вот двойные кавычки. Заменить двойные кавычки. Заменить на пустоту. Заменить все. Вот я избавился одним практически движением от всех двойных кавычек в этом, в этом файле. Сохраняю. И теперь необходимо файлик переместить в папку которая называется Data Source. В этой папке собраны файлы, которые исход, являются исходными данными для работы скриптов. То есть вот скрипт like на посты друзей будет искать список с друзьями именно в этой папке. Поэтому именно сюда необходимо этот файлик перенести. Значит, как вы назовете этот файл? Или будете вы его переименовывать, это лично ваше дело. Я всегда стараюсь переименовать, назвать этот файлик по имени профиля, из которого я собирал друзей. И подписать, что это, например, друзья профиля Анастасии Королева. Если, конечно, вы работаете с одним аккаунтом в Facebook, то делать это не надо. Но для примера я даже ничего не буду переименовывать. Возьму и просто-напросто перенесу этот файл со стандартным именем имена в папку Data Source. Практически вся подготовительная работа сделана. Теперь перейдем к настройке скрипта лайки на посты друзей. Настройки здесь очень простые. Выбираю скрипт, щелкаю правой кнопочкой, выбираю редактировать. Что необходимо указать? Во-первых, можно указать, с какого человека из списка друзей необходимо начинать. По умолчанию стоит один. Вы можете собрать всех друзей из аккаунта в один большой файл, обработать его. И, например, при первом запуске обработать, начиная с первого человека. Я спокойненько за сутки обхожу 200, 300, 400 человек. Вот если я сегодня обошел там 300 человек, то завтра я в настройках скрипта могу вот эту вот цифру исправить не на один, а, например, на 301. И скрипт начнет работать с первого друга в этом списке обработали еще 300 человек то есть на следующий день начинаем обрабатывать уже 600 человека. я рекомендую обрабатывать какой то фиксированной цифрой по 200 по 300 по 400 человек с таким шагом увеличивать каждый раз цифрку с какого человек обрабатывать я иногда делаю еще проще я просто напросто удаляю используя программу блокнот плюс плюс друзей которых я уже обработал и всегда начинаю обрабатывать с первого человека но это кому как больше нравится теперь очень важный момент настройки скрипта это как раз указать из какого файла ему необходимо брать ссылки на страницы обрабатываемых вами людей вот у меня берутся они из файла игорь черноусов друзья потому что я работаю со своим основным профилем Но Сейчас я должен взять из другого файла со стандартным именем имена .txt. Я возьму переименую, скопирую вот все это имя. И теперь для того, чтобы показать, как работает этот скрипт в профиле Анна Королева, поменять название файла. Все. Вот это основные настройки. Как я уже говорил в раньше. Во всех скриптах, которые я, я пользуюсь, я у автора-разработчика, зовут его Алим, я просил делать рандомные задержки. И здесь вы также можете указать рандомные задержки на посещение, то есть сколько скрипт находится на странице. У меня стоит достаточно большие задержки, то есть минимум 30 секунд, максимум 65 секунд скрипт находится на страничке человека. Скрипт в этих интервалах выбирает какое-то произвольное число, создавая видимость, что работает человек не робот какую тут временную задержку напишите вы это лично ваше дело если вам некуда спешить как мне то я рекомендую ставить задержки побольше чтобы не привлекать чрезмерной активности внимание к вашему профилю с которого вы работаете скриптом ну, вот для этого ролика чтобы показать что скрипт работает нормально я просто сейчас возьму поменяю задержки поставлю там 5 секунд и 8 секунд чтобы показать как работает этот скрипт. Все, больше ничего менять не надо. Нажимаю на кнопочку Save и теперь уже можно спокойненько запускать скрипт. У меня в этом списке 100 человек, поэтому я и пройдусь спокойненько про пролайкаю 100 страничек. В количестве максимальное уже стоит 100. Я выбрал скрипт лайки на посты друзей, нажимаю воспроизвести. Скрипт начинает работать. Он заходит на страничку моего первого друга, и видите, здесь он нажал на рекламу, то есть нажал на кнопочку под рекламой, подписывайтесь на полезные рубрики в бизнесе и так далее. Но ну, вот тут он немножко ошибся. Но чаще всего он редко ошибается. Вот зашел на страничку следующего друга, задержка была, конечно, небольшая, но он зашел. Вот видите, здесь он нажал на кнопочку под постом. Здесь опять он нажал на кнопочку под рекламой, то есть ошибся. Вот здесь нажал опять же на кнопочку под постом. То есть скрипт, конечно, немножко ошибается, но это нормально. Во всяком случае, ту активность, на которую, на которую я хочу, он осуществляет. То есть в большинстве случаев он нажимает на правильные кнопки. Вот такой... Ну, достаточно простой скрипт. Я им еще раз повторюсь, постоянно пользуюсь в своем профиле. Я обхожу за раз, ну, минимум 300 человек и делаю достаточно большие временные задержки. Этим самым я напоминаю своим друзьям, что у них в списке друзей есть такой друг, как Игорь черноусов Вот такой вот простой, хороший скрипт. Этот скрипт работает очень стабильно. Вот За все время, сколько я им пользуюсь, он ни разу не исправлялся автором-разработчиком. Вот если скрипты, которые постят по группам, постоянно мы исправляем, почти регулярно пишу Алиму, потому что Facebook вносит какие-то изменения, в публикации в группах а скрипт с лайками работает очень стабильно и ни разу мы его не провели если у вас возникли какие то вопросы по скриптам пожалуйста пишите их в комментариях к данному видео пожалуйста не пишите мне личных сообщений не в ВКонтакте, не в скайпе потому что вопросы чаще всего но ну, абсолютно одинаковые я все что пишется на канале все читаю и обстоятельно отвечаю Личные сообщения, пожалуйста, пишите, если вы решили ну, осуществить покупку этого скрипта и вас интересует, работает он сейчас или не работает. Потому что на канале лежат видео, которые записывались очень давно, поэтому, пожалуйста, вначале поинтересуйте, что с этим скриптом сейчас. Ну, уже по традиции, пользуясь возможностью, я приглашаю вас на свой тренинг, партнерский бизнес для новичков, честный тренинг, очень много информации, полезные и разные. И тренинг все-таки с адекватной техподдержкой. Все ссылки вы найдете в описании к этому видео. Большое всем спасибо. С вами был Игорь Черноусов. Трафик наш хлеб.